Конфликт между правительствами Турции и Нидерландов начался со словесных баталий. Но к настоящему моменту ситуация переросла в полномасштабное дипломатическое противостояние. Турецкий лидер сравнил власти Голландии с нацистами. А Нидерланды в ответ заявили, что давление, санкции и шантаж со стороны Анкары не заставят их изменить свою позицию. Похоже, как это часто бывает, в подобных случаях никто не хочет извиняться. Так кто же должен сделать это первым? Правительство Нидерландов нас рассердило. Даже если оно принесет извинения, мы их не примем. Они пожалеют о своих действиях. Европа постоянно твердит о демократии. Но где же эта демократия? В Германии и Нидерландах? Неужели демократия распространяется только на французов, немцев и голландцев? А нам она не полагается. Мы осуждаем Нидерланды за то, как они с нами обошли. Мы хотим, чтобы наше правительство ответило им тем же. Турция не права. Я думаю, неправильно ездить в другие страны, чтобы повлиять на политическую ситуацию в собственном государстве. Власти Нидерландов поступили верно, но в данный момент из этого раздули настоящий скандал. Кто, по-вашему, должен извини первым. Сомневаюсь, что это поможет, но я считаю, турки должны признать, что не обладают таким влиянием на Нидерланды, как им кажется. Турция должна извиниться первой, поскольку сейчас она ведет себя не слишком вежливо. На мой взгляд, мы правильно сделали, когда не разрешили им приехать сюда, поскольку цель их визита была ненадлежащей. Думаю, турки должны извиниться за то, что сказали вчера. Они поступили неправильно, назвав нас фашистами и нацистской страной. Но теперь мы стали противниками, а это не выход. Турция извиняться не будет, поэтому голландцам стоит быть мудрее. Того мнение жителей Нидерландов о том, кто должен проявить инициативу и принести извинения. И со временем станет понятно, будет ли этого достаточно, чтобы разрядить обстановку. Первыми отменять агитационные выступления турецких чиновников в Европе стали немецкие власти. Делалось это в знак протеста против внутренней политики Турции. В ходе намеченных визитов официальные лица хотели убедить живущих в европейских странах Турок проголосовать за внесение в турецкую конституцию поправок, которые существенно расширят полномочия президента. По сути, Анкара экспортировала свой внутренний конфликт в Европу. И теперь Эрдоган угрожает принять ответные экономические и политические меры, если европейские. Сирийские лидеры продолжат действовать в том же ключе, и конца этому противостоянию не видно. После срыва визита турецкого министра в Нидерланды, Эрдоган может отказаться впускать европейцев в свою страну или разорвать заключенную с Евросоюзом сделку, по условиям которой Турция удерживает сирийских мигрантов на своей территории и блокирует им доступ в Европу. В этом вопросе Эрдоган может разыграть несколько карт, поэтому европейским лидерам стоит задуматься над своими действиями и их возможными последствиями. Спор между Турцией и государствами Евросоюза буквально на глазах превращается в фарс. На фоне усиления разногласий президент Турции обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в пособничестве террористам и заявил, что обратится с этим вопросом в Европейский суд по правам человека. Не хочу обвинять в этом все государства Евросоюза, но для некоторых из них совершенно невыносимо видеть подъем Турции. Германия. Вы можете сколько угодно вставать на сторону Нидерландов, но ваша страна поддерживает террористические организации. Госпожа Меркель... в вы помогаете террористам. Канцлер Германии назвала заявление президента Турции полным абсурдом. По словам Анкары, основанием для обвинений Эрдогана является тот факт, что службы безопасности Турции передали Берлину более четырех с тысяч досье на потенциальных террористов, но немецкая сторона не приняла никаких мер. Помимо этого, турецкий лидер сравнил европейцев с собаками, сказав, что они друг друга кусать не будут. А также пригрозил Нидерландам санкциями и заявил, что заставит страну ответить за свои действия. В результате один немецкий парламентарий призвал вывести с баз в Турции военнослужащих и истребителей ФРГ. Надо понимать, что Турция входит в состав НАТО, и эти самолеты принимают участие в борьбе против исламского государства. С турецких баз они совершают свои боевые вылеты. Размолвка между Турцией и Нидерландами возникла несколько дней назад. Все началось с того, что голландские власти не разрешили двум турецким министрам выступить на демонстрации в поддержку позиции Эрдогана на предстоящем референдуме в Турции. На голосовании будет решаться вопрос перехода страны от парламентской формы правления к президентской. В случае одобрения населением этой инициативы полномочия Эрдогана могут существенно расшириться. Этот дипломатический конфликт можно назвать беспрецедентным. Он развивается с огромной скоростью, и такого на моей памяти еще не было. Ситуация скатывается в фарс, и кажется, вот-вот все это станет напоминать споры в песочнице. Среди любителей устроить переполох в мировой политике одно из лидирующих мест сейчас, безусловно, занимает министр иностранных дел Турции Мевлюд шаглу Когда ему сообщили, что его речь, которая должна была состояться в Гамбурге, отменяется, так как предназначенное для нее помещение не соответствует нормам пожарной безопасности, он ответил «Неважно, я все равно прилечу, я буду говорить с балкона турецкого консульства». Это выступление наделало в Германии много шума. Удивительного в этом мало, учитывая характер заявлений. Так, например, он обвинил Берлин в оказании политического давления на Анкару. Он также заявил, что Турция хочет видеть в Германии друга. Однако добавил, если Германия продолжит вести себя так, как сейчас, возникает вопрос, нужен ли нам такой друг. На выступлении министра иностранных дел Турции незамедлительно отреагировали немецкие политики, в том числе влиятельные члены социал-демократической партии Германии. По их словам, правительство Эрдогана пытается создать видимость своей силы, тогда как сейчас оно, напротив, крайне ослабло. турецко-германских отношениях на данный момент заметен серьезный разлад. Если страны прекратят взаимодействовать, возможно соглашение. Глашение по беженцам будет расторгнуто. В таком случае, вероятно, огромному числу беженцев позволят отправиться в Евросоюз. Что касается потепления в российско-турецких отношениях, отношения между Россией и Турцией могут становиться теплее или холоднее. Нас связывает стратегическое союзническое партнерство. Я считаю, что это несопоставимые категории. Конечно, если России удастся создать и выстроить с Турции такие отношения, когда Турция будет полностью понятна и предсказуема для России, это может исходить из интересов Армении. Потому что более понятная и предсказуемая Турция, это именно то, о чем мы всегда задумывались. Не уверен как быстро это может произойти с учетом всех процессов, которые происходят в самой Турции. Но, как поются в известной песне, мы мирные люди, но наш бронепоезд. И в этом смысле, конечно, армяно-российское стратегическое союзничество выражено в том числе и наличием 102-й российской базы в Кюмри. Мы несколько недель назад с моим российским коллегой подписали соглашение о создании оперативной группировки войск сил. Естественно, это является очень серьезным сдерживающим фактором в регионе.